Добрый день, уважаемые зрители, слушатели, информагентство Ледокол. Сегодня мы прочитаем такую работу, которая есть в сети и вызывают достаточно большие не то что сомнения, а негодование со стороны защитников всей этой современной буржуазной демократии. И никто, кстати, еще во время перестройки, когда очень сильно раскручивали того же самого Солженицына, много рассказывали, печатали. Но, честно говоря, я в то время брезговал в руки брать его архипелаг. Вот. Поэтому, когда попалась вот эта заметка, или небольшая брошюра, было очень интересно ее прочитать. Поэтому, так как я ее помню, я ее сейчас и прочитаю. Итак, ВК Алмазов сука ты позорная. Первая часть. Знатоки. Это случилось в 1978 или 1979 году. В санатории грязи лечебницы Талая, расположенном примерно в 150 -50 километров от Магадана. Прибыл я туда из чукотского городка Певек, где работал и жил с 1960 года. Больные знакомились и сходились для времяпрепровождения в столовой, где за каждым было закреплено место за столом. Дня за четыре до окончания моего курса лечения за нашим столом появился новенький Михаил Романов. Он-то и затеял это обсуждение, но сначала коротко о его участниках. Старшим по возрасту звали Семен Никифорович. Так его все величали. Фамилия его в памяти не сохранилась. Он – ровесник века, поэтому был уже на пенсии. Но продолжал работать ночным механиком в большом автохозяйстве. На Клыму его привезли в 1939-м. Освободился в 1948 году. Следующим по возрасту был Иван Назаров, 1922 -го года рождения. На Колыму был привезен в 1947 году, освободился в 1954. Работал налачиком Пилорамы. Третий Миша Романов, мой ровесник, 1927 года рождения. Привезен на Каламу в 1948 году, освободился в 1956 году. Работал бульдозеристом в дорожном управлении. Четвертым был я, попавший в эти края добровольно по вербовке. Поскольку я 20 лет прожил среди бывших зэков, они посчитали меня полноправным участником обсуждения. Кто за что был осужден, не знаю, об этом не принято было говорить. Но было видно, что все трое не блатари, не рецидивисты. По лагерной иерархии это были мужики. Каждой из них судьбой предназначено было однажды получить срок и, отбыв его, добровольно прижиться на Колыме. Ни один из них высшего образования не имел, но были довольно начитаны, особенно Романов. У него в руках все время были газеты, журнал или книга. В общем, это было, были обычные советские граждане, и даже лагерных словечек и выражений почти не употребляли. Накануне моего отъезда во время ужина Романов рас, э, рассказал следующее. Я только что из отпуска, который провел в Москве родственников. Мой племянник Коля, студент педагогического института, дал мне почитать подпольное издание книги Солженицына «Архипеллах Гулах». Я прочитал и, возвращая книгу, сказал Коля, что тут много небылиц и вранья. Коля задумался, а потом спросил, не соглашусь ли я обсудить эту книгу с бывшими языками. с теми, кто находился в лагерях одновременно с Солженицыным. «Зачем?» – спросил я. Коля ответил, что в его компании по поводу этой книги идут споры. Спорят чуть ли не до драки. И если он представит товарищам суждение бывалых людей, то это поможет им прийти к единому мнению. Книга была чужая, поэтому Коля выписал в тетрадь все, что я в ней отметил. Тут Романов показал тетрадь и спросил, не согласятся ли его новые знакомые удовлетворить просьбу его любимого племянника. Все согласились. Итак, жертвы лагерей. «После ужина мы собрались у Романова. Начну, — сказал он, — с двух событий, которые журналисты называют «жареными фактами». Хотя первое событие правильнее было бы назвать «фактом мороженым». Вот эти события. Рассказывают, что в декабре 1988 года на Красной Горке в Карелии Заключенных в наказании не выполнили урок, оставили ночевать в лесу, и 150 человек замерзли насмерть. Это обычный соловецкий прием. Тут не усомнишься. Труднее поверить другому рассказу, что на Кем-Ухтинском тракте, близ местечка Кут в феврале 1929 года роту заключенных около 100 человек за невыполнение нормы загнали на костер. И они сгорели. Едва Романов умолк, Семен Никифорович воскликнул. «Параша!» «Да нет! Чистый свист!» И вопросительно посмотрел на, на Назарова. Тот кивнул. «Ага! Лагерный фольклор в чистом виде!» И все замолчали. Романов обвелся его взглядом и сказал. «Ребята, все так!» Но Семен Никифорович, вдруг какой-нибудь э, лох-дурак, не нюхавший лагерной жизни, спросит. «Почему свист? Раз в словецких лагерях такого не могло быть...» Что бы вы ему ответили? Семен Никифорович немного подумал и ответил так. Дело не в том, Соловецкий это лагерь или Колымский, а в том, что огня боятся не только дикие звери, но и человек. Ведь сколько было случаев, когда при пожаре люди выпрыгивали из верхних этажей дома и разбивались насмерть, лишь бы не сгореть заживо. А тут я должен поверить, что несколько паршивых вертухаев сумели загнать в костер сотню зыков. Да самый зачуханный зэк доходяга да предпочтёт быть застреленным, но в огонь не прыгнет. Да что говорить, если бы Вертухай со своими пятизарядными пуколками, ведь автоматов тогда не было, зайти или зэками игру с, э, с прыжками в костер, то сами, сами бы в костре и оказались. Короче, это жареный факт, Неумная выдумка Солженицына. Теперь о мороженом факте. Здесь непонятно, что значит оставили в лесу. Что охрана ушла ночевать в казарму? Так это же голубая мечта зыков. особенно блатных. Они бы моментально остались, оказались в ближайшем поселке и так стали бы замерзать, что жителям поселка не бы совчинку показалось. Ну а если охрана осталась, то она, конечно, развела бы костры для собственного обогрева. И тут такое кино получается. В лесу горит несколько костров, образуя большой круг. У каждого э, круга полторы сотни здоровенных мужиков с топорами и пелами в руках спокойно и молча замерзают. Насмерть замерзают. Миша, вопрос на засыпку. Сколько времени может продолжаться такое кино? Ясно, сказал Роман Романов. Поверив, такое кино может только книжный червь, никогда не, ведавший, не видевший не только зэков-лесорубов, но и обыкновенного леса. Согласимся, что оба жареных факта по сути своей бред сивой кобылы. Все согласны кивнули головами. Я, заговорил Назаров, уже усомнился в честности Солженицына. Ведь как бывший язык он не может и не понимать, что суть этих сказок никак не вяжется с распорядком жизни ГУЛАГа. Имея десятилетний опыт лагерной жизни, он, конечно, знает, что смертников в лагеря не везут. И приводит приговор в исполнении в других местах. Он, конечно, знает, что любой лаг-пункт это не только место, где зеки тянут срок, а еще и хозяйственные единицы своим планом работ. То есть лаг-пункт это производственный объект, где зеки-работники, а начальство, управляющее производством. И если где-то горит план, то лагерное начальство может иногда удлинить рабочий день зеков. Такое нарушение режима ГУЛАГа часто и случалось. Но чтобы своих работников уничтожать ротами, это дурь, за которую само начальство непременно было бы жестко наказано, вплоть до расстрела. Ведь сталинские времена дисциплину спрашивали не только средовых граждан. С начальства спрос был еще строже. И если, зная все это, Солженицын вставляет в свои книги небылицы, то ясно, что эта книга написана не для того, чтобы сказать правду о жизни ГУЛАГа, «Для чего, я еще не понял, так что давай продолжим». «Продолжим», – сказал Романов. «Вот еще одна страшилка. Осенью 1941 года. лагерь э, железнодорожный имел списочный состав 50 тысяч, весной – 10 тысяч. За это время никуда не отправлялось ни, ни одного этапа. Куда же делись 40 тысяч? Вот такая страшная загадка», – закончил Романов. «Все задумались». «Не пойму юмора», – нарушил молчание Семен Никифорович. «Зачем читателю загадки загадывать?» «Рассказал бы сам, что там стряслось». И вопросительно посмотрел на Романова. «Тут, видимо, имеет место литературный прием, при котором чит читателю, как бы говорят, дело настолько простое, что любой э, дурак сам сообразит, что к чему, дескать, комментарии из... Стоп! Дошло!» – воскнигал Семен Никифорович. Здесь тонкий намек на толстые обстоятельства. Десять раз лагерь железнодорожный, то 40 тысяч зэков за одну зиму были угроблены на строительстве дороги. То есть косточки 40 тысяч зэков покоятся под шпалами построенной дороги. Это я должен сообразить, и в это я должен поверить. Похоже, что так, ответил Романов. Здорово, это сколько же получается в сутки? 40 тысяч за 6-7 месяцев, значит, больше 6 тысяч в месяц. И значит, больше 200 душ, то есть две роты, в сутки. Ай да Александр Исач, ай да сукин сын. Да он же Гитлер, тфу Геббельса переплюнул по вранью. Помните, Геббельс в 43-м заявил на весь мир, что в 1941 году большевики расстреляли 10 тысяч пленных поляков, которых на самом деле сами же угробили. Но с фашистами все ясно. Стараясь спасти свою шкуру, они этим враньем пытались поссорить СССР с союзниками. Отчего ради старается лжениться. Ведь, ведь две сотни загубленных душ в сутки рекорд. Постой, перебил, перебил его Романов. Рекорды еще впереди. Ты лучше скажи, почему не веришь? Какие у тебя доказательства? Ну, прямых доказательств у меня нет, а серьезные соображения есть. И вот какие. Большая смертность в лагерях бывала только от недоедания, но не такая большая. Здесь разговор о зиме 1941 года. И я свидетельствую, в первую военную зиму в лагерях было еще нормальное питание. Это во-первых. Во-вторых, Печер Печерлаг, конечно, строил железную дорогу на Варкуту, больше там некуда строить. Во время войны это была задача особой важности. Значит, и спрос с начальства лагеря был особо строгий. А в таких случаях начальство старается выхлопотать для своих работников дополнительное питание, а там оно наверняка было. Значит, говорить о голоде на этой строке заведомо врать. И последнее. Смертность 200 душ в сутки никакой секретности не скроешь. Никакой секретностью не скроешь. И не у нас, так за бугром печать об этом сообщила бы. А в лагерях о таких сообщениях обязательно и быстро узнавали. Это я тоже свидетельствую. Но я бы... Но я никогда ничего о высокой смертности в печер лаги не слышал. У меня все. Романов вопросительно посмотрел на Назарова. Я, кажется, знаю разгадку, сказал он. Кылыму я попал с Воркут лага где пробыл два года. Там вот теперь вспомнил, многие сторожилы говорили, что в Варкут-Лаг попали после окончания строительства железной дороги, а раньше числились за Печер-Лагом, поэтому они никуда не топировались. Вот и все. Логично, сказал Романов. Сперва гуртом строили дорогу, потом большую часть рабсила кинули на строительство шахт. Ведь шахта – это не просто дырка в земле, и на поверхность нужно много чего понастроить, чтобы уголек пошел на гора. А стране уголек стал ой как нужен, ведь тогда Донбаста -то у Гитлера оказался. В общем, Солженицын здесь явно схимичил, сотворив из цифр страшилку. Ну да ладно, продолжим. Жертвы городов вот еще одна цифровая загадка. Считается, что четверть Ленинграда была посажена в 1934-1935 годах. Эту оценку пусть отвергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст ее. Ваше слово, Семен Никифорович. Ну, здесь говорится о тех, кто был взят по делу Кирова. Их действительно было много больше, чем могло быть виновато в смерти Кирова. Просто под шумок начали сажать троцкистов. Но чертить Ленинграда, конечно, нахальный перебор. А точнее, пусть попробует сказать наш друг «питерский пролетарий», как Семен Никифорович иногда шутливо величал меня. «Ты ведь тогда был там?» – пришлось говорить мне. «Тогда мне было семь лет. И точно помню только траурные гудки. С одной стороны слышались гудки завода большевика, а с другой гудки паровозов со станции «Сортировочные». Так что, строго говоря, ни очевидцем, ни свидетелем я быть не могу. Но тоже считаю, что названное Солженицыным количество арестованных фантастически завышено. Только здесь фантастика не научная, а прохиндейская. Что Солженицын здесь темнит, видно хотя бы из того, что требует для опровержения точную цифру, зная, что читатели ее негде взять. А сам называет дробное число четверть. Поэтому проясним дело. Посмотрим, что значит в целых числах четверть Ленинграда. В то время в городе проживал примерно 2 миллиона человек. Значит, четверть – это 500 тысяч. По-моему, это настолько прохиндейской цифры, что ничего больше доказывать не нужно. Нужно убежденно, – сказал Романов. Мы же имеем дело с Нобелевским лауреатом. Ну ладно, – согласился Вы знаете лучше меня, что большинство заков мужчины. А мужчины везде составляют половину населения. Значит, в то время мужское население Ленинграда было равно 1 миллиону. Но ведь не все население мужского пола можно арестовать. Есть грудные младенцы, дети и престарелые люди. И если я скажу, что таких было 250 тысяч, то дам большую фору Солженицыну. Их, конечно, было больше. Но пусть будет так. Остается 750 тысяч мужчин активного возраста, из которых Солженицын забрал 500 тысяч. А городу? А горо, а для города это значит вот что. В то время везде работали в основном мужчины, а женщины были домохозяйками. А какое предприятие сможет продолжить работу, если из э, каждых трех работников лишится двух? Да весь город встанет. Но этого же не было? Еще. Хотя мне было тогда семь лет, но могу твердо засвидетельствовать. Ни мой отец, никто из отцов моих знакомых сверстников арестован не был. И при таком раскладе такой какой предлагает Солженицын, арестованных у нас во дворе было бы много, а их вообще не было. У меня все. Я, пожалуй, добавлю вот, что сказал Романов. Случаи массовых арестов Солженицын называет потоками, вливающимися в гулах. И самым мощным потоком он называет аресты 37-38 годов. Так вот, если учесть, что в 1934-1935 годах троцкистов сажали не меньше, чем на 10 лет, то ясно, к 1938 году никто из них не вернулся. И в большой поток из Ленинграда брать было просто некого. А в 1941 вмешался Назаров, в армию призвать было бы некого. А я где-то читал, что тогда Ленинград дал фронт около 100 тысяч, одних только ополченцев. В общем, ясно, с посадкой четверти Ленинграда Солженицына опять переплюнул господина Геббельса. Посмеялись. «Это точно!» – воскликнул Семён Никифорович. «Любители потолковать о жертвах сталинских репрессий любят вести счет на миллионы, не меньше!» «К этому случаю мне вспомнился один недавний разговор. Есть у нас в поселке один пенсионер, краевед-любитель, интересный мужик. Зовут его Василий Иванович, а потому и кликуха у него Чапай». Хотя фамилия у него тоже исключительно редкая Петров. На Колыму он прибыл на три года раньше меня. И не так, как я, а по комсомольской путевке. В 1942 году добровольно ушел на фронт. После войны вернулся сюда к семье. Всю жизнь шиферил. Он частенько заходит в нашу гаражную бильярдную, любит шары погонять. И вот. Как-то при мне подходит к нему один молодой шоферишка и говорит, «Василий Иванович, скажите честно, страшно было жить здесь в сталинские времена». Василий Иванович посмотрел на него удивленно и сам спрашивает, «Ты о каких страхах толкуешь?» «Ну как же», — отвечает шоферишка, «Сам слыхал по голосу Америки, здесь те годы угробили несколько миллионов зеков. Больше всего полегло их на строительстве Калымской трассы». «Ясно», — сказал Василий Иванович. «А теперь слушай внимательно. Чтобы где-то угробить миллионы людей, нужно, чтобы они там были. Ну хотя бы короткое время, иначе гробить будет некого. Так или не так?» «Логично», — сказал шоферишка. «А теперь логик. Слушай еще внимательнее», — сказал Василий Иванович, повернувшись ко мне, заговорил. «Семен, мы с тобой точно знаем, а наш логик, наверное, догадывается, что сейчас на Колыме народу живет много больше, чем в сталинские времена». «Насколько больше, а?» «Думаю, что раза в три, а, пожалуй, и в четыре», — ответил я. «Так», — сказал Василий Иванович, повернулся к шоферишке. «По последнему статистическому отчету они ежедневно печатаются в «Магаданской правде». Сейчас на Колыме вместе с Чукоткой проживают около полумиллиона человек. Значит, в сталинские времена здесь проживало самое большее — около 150 душ. Как тебе эта новость?» «Здорово!» – сказал шоферишка. «Никогда бы не подумал, что радиостанция такой солидной страны могла так паскудно врать». «Ну так знаю, назидательно!» – сказал Василий Иванович. «На этой радиостанции трудятся наши та такие ушлые ребята, которые запросто делают из мухи слона и начинают торговать слоновой костью. Берут недорого, только уши развесть пошире. За что и сколько?» «Хороший рассказ, а главное к месту», – сказал Романа и спросил меня. «Ты, кажется, хотела рассказать что-то про знакомую тебе врага народа?» «Да не моего знакомого. Отца одного из моих знакомых пацанов посадили летом 1938-го за антисоветские анекдоты. Дали ему три года, а отсидел только два. Досрочно освободили. Но вместе с семьей выслали за 101 первый километр. Кажется, в Тихвей. «Ты точно знаешь, что за, не... за анекдот дали три года?» – спросил Романов. А жениться на другие сведения за анекдот 10 и более лет, за прогул или опоздание на работу от 5 до 10 лет, за колоски, собранные на убранном колхозном поле 10 лет. Что ты на это скажешь? За анекдоты 3 года, это я знаю точно. А насчет наказания за опоздание прогулы, такой твой лауреат врет, как сивы мерен. Я сам имел две судимости по этому указу, о чем есть соответствующие записи, записи в трудовой книжке. «Ай да пролетарий, ай да шустряк! Не ожидался, язвил Семен Никифорович!» «Ну ладно, ладно!» – отозвался Романов. «Дай человеку исповедаться!» Пришлось исповедничаться. Кончилась война, жить стало полегче. И стал я по лучке отмечать выпивкой. А ведь у пацанов где выпивка, там и приключения. В общем, за два опоздания 25 и 30 минут отделался выговорами. И когда опоздал на полтора часа, получил 3.15. С меня три месяца высчитали по 15% заработка. Только рассчитался, снова попал. Теперь уже на 4,20. Ну, а третий раз меня ожидало бы наказание 6,25. Но миновала меня сия чаша. Понял, что работа дело святое. Тогда мне казалось, что наказание чересчур строгие, ведь война уже кончилась. Но старшие товарищи утешили меня тем, что, дескать, у капиталистов дисциплина еще строже, и наказание горше. Чуть что увольнение, и становись в очередь на бирже труда. А когда подойдет очередь снова получить работу, неизвестно. А случаи, когда человек получает тюремный срок за прогулы, мне неизвестны. Слыхал, что за самовольный уход с производством можно получить год-полтора тюрьмы. Но ни одного такого факта я не знаю. Теперь о колосках. Я слышал, что за кражу сельхозпродукции с полей можно получить срок, размер которого зависит от количества украденного. Но это говорится о полях неубранных. А собирать остатки картошки с убранных полей я сам ходил несколько раз. И уверен, арестовывать людей за сбор колосков с убранного колхозного поля – бред севой кобылы. Если кто из вас встречал людей, посаженных за колоски, пусть скажет. Я знаю два похожих случая, сказал Назаров. Это было в Аркуте в 1947 году. Два 17-летних пацана получили по три года каждый. Один попался с 15 килограммами молодой картошки, до дома обнаружили еще 90 килограмм. Второй с 8 килограммами колосков, до дома оказался еще 40 килограмм. И тот, и другой промышляли, конечно же, на неубранных полях. А такая кража и в Африке кража. Сбор же остатков с убранных полей нигде в мире кражи не считался. И соврал тут Солжелницын за тем, чтобы лишь не раз легнуть советскую власть. А может быть, у него были другие соображения, мешал Семе... э, Семен Никифорович. Ну как у того журналиста, который узнав, что собака укусила человека, написал репортаж о том, что человек покусал собаку. От Беломора и дальше. Ну хватит, хватит, прервал общий смех Романов и добавил ворчливо. совсем задолбали бедного лауреата. Потом, смотрев на Семёна Никифоровича, заговорил. Ты, Давич, пропажешь 40 тысяч зеков за одну зиму, назвал рекордом. А это не так. Настоящий рекорд посол Женицыну был на строительстве Беломор-канала. Слушай. Говорят, что в первую зиму с 31 на 32 год 100 тысяч и вымерло. Столько, сколько постоянно было на канале. От чего же не поверить? Скорее даже эта цифра преуменьшенная. в сходных условиях в лагерях военных лет смертность в 1% в день была заурядна. Известно всем. Так что на Беломоре 100 тысяч могло вымереть за 3 месяца с небольшим. И тут другая зима, да между э, ними же. Без натяжки можно предположить, что и 300 тысяч вымерло. Услышанное так всех удивило, что мы растерянно молчали «Меня вот что удивляет», — снова заговорил Романов «Все мы знаем, что на Колумбу зэков привозили раз, только раз в году, в навигацию Знаем, что здесь 9 месяцев зима, остальное лето Значит, по раскладке Солженицына все местные лагеря каждую военную зиму должны были троекратно вымирать А что мы видим на деле? Собаку кинь, а попадешь в бывшего зека. «Всю войну, мотавшего срок здесь, на Колымея!» «Семен Никифорович, откуда такая живучесть? На зло Солженицыну?» «Не Йорничай, Не тот случай!» — хмуро оборвал Романова Семен Никифорович. Потом, покачав головой, заговорил. «Триста тысяч мертвых душ на Беломоре?» «Это такой пудлый свист, что и отвергать не хочется!» «Я, правда, там не был, срок получил в 1937 году, но ведь и этот свистун там не был!» Он кого же, от, от кого же он слыхал эту парашу насчет 30, 300 тысяч? Я о Беломоре сл, слыхал от э, болотарей рецидивистов, таких, которые на воле выходят только за тем, чтобы немного покуролесить и снова сесть, и для которых любая власть плоха. Так вот, а Беломоре они все, э, они все говорили, что жизнь там была сплошная лафа. Ведь советская власть именно там впервые испробовала Перековку, то есть перевоспитание уголовников методом особого вознаграждения за честный труд Там впервые ввели дополнительное и более качественное питание за перевыполнение нормы выработки И главное, ввели зачеты За один день хорошей работы засчитывались два, а то и три дня срока заключения Конечно, блатари тут же научились добывать туфтовые проценты выработки и досрочно освобождались О голоде речи не было от чего же могли умирать люди? От болезней? Так на эту стройку больных и инвалидов не привозили, это говорили все. В общем, Солженицын свои 300 тысяч мертвых душ из пальца высосал. Большим ниоткуда взяться. Ибо такую муру никто рассказать ему не мог. Все. В разговор вступил Назаров. Все знают, что на Беломоре побывали несколько комиссий писателей-журналистов, среди которых были иностранцы. И никто из них даже не заикнулся о такой высокой смертности. Как это объясняет Солженица? Очень просто, ответил Романов. Большевики их всех или запугали, или купили. Все засмеялись. Отсмеявшись, Романов просительно посмотрел на меня. И вот что я рассказал. Как только я услыхал о смертности в 1% в сутки, мне подумалось, а как с этим было в блокадном Ленинграде? Оказалось, примерно в пять раз меньше, 1%. Вот смотрите. По разным оценкам в блокаде оказалось от 2,5 до 2,8 миллионов человек. А самый смертельный голодный паёк ленинградцы получали примерно 100 дней. Такое вот совпадение. За это время при смертности 1% сутки умерли бы все жители города. Но известно, что от голода умерли 900 с лишним тысяч человек. Из них за смертельные 100 дней погибли 450-500 тысяч человек. Если разделить общее число блокадников на число погибших за 100 дней, получим цифру 5. То есть, в эти страшные 100 дней смертность в Ленинграде была в 5 раз меньше 1%. Спрашивается, откуда в лагерях военного времени могла взяться смертность в 1% в сутки, если, как вы все хорошо знаете, даже штрафной лагерный поег был в 4 или 5 раз в калориний блокадного пайка. Ведь штрафной паёк давался в наказание на короткое время, а рабочий паёк зеков в войну был не меньше пайка вольных рабочих. И понятно почему. Во время войны в стране была острая нехватка рабочих рук, и морить голодом зеков было бы просто дуростью со стороны властей. Тут я посмотрел на Романова и добавил, «Это к твоему глумливому вопросу о том, «Почему выжили колымские зэки?» Семен Никифорович встал, обошел стол, обеими руками потряс мою руку, шутливо поклонился и с чувством произнес: «Очень признателен молодой человек». Потом, обращаясь ко всем, сказал, «Кончаем эту бодягу, пошли в кино, там начинается повторный показ фильмов о Штирлице. «В кино успеем», — сказал Романов, посмотрев на часы. «Напоследок хочу знать ваше мнение» о разногласии в отношении э, с лагерным больницам, к лагерным больницам, которое возникли между Солженицыным и Шаламовым, тоже лагерным писателями, в кавычках. Солженицын считает, что лагерная санчасть создана для того, чтобы способствовать истреблению зеков и ругает Шаламова за то, что он, цитата, «он поддерживает, если не создает легенду о благотворительной санчасти». Вам слово, Семен Никифорович. Шаламов тянул срок здесь. Я, правда, сам с ним не встречался. Но от многих слыхал, что в отличие от Солженицына, ему и тачку приходилось катать. Ну а после тачки побывать несколько дней в санчасти действительно благо. Да еще, говорят, ему повезло попасть на, курши, на курсы фельдшеров, окончить их и самому стать работником в больнице. Значит, дело он знает досконально и как зайка, как работник санчасти. Поэтому я Шаламова понимаю. А Солженицына понять не могу, говорят, он большую часть срока проработал библиотекарем. Понятно, что в санчасти он не рвался. И все же, именно в лагерной санчасти у него вовремя обнаружили раковую опухоль, и вовремя ее вырезали, то есть спасли ему жизнь. Не знаю, может, это и Параша? Но если бы довелось его встретить, я бы спросил, правда ли это? А если бы это подтвердил, что, глянув его в глаза, я сказал бы – «Хмырь ты болотный! Тебя в лагерной больнице не истребляли, а жизнь твою спасали! Сука ты позорная! Больше мне нечего сказать!» «Морду надо бить!» В разговор вступил Назаров. Теперь я окончательно понял, почему Солженицын так много и так бессовестно врет. Архипелаг ГУЛАГ написан не для того, чтобы сказать правду о лагерной жизни, а для того, чтобы внушить читателю отвращение к советской власти. «Вот и здесь то же самое!» Если что-то сказать о недостатках лагерной санчасти, то это мало интересно. Недостатки всегда найдутся и в гражданской больнице. А вот если сказать «лагерная санчасть» предназначена способствовать истреблению зеков, и это уже занятно, понятно, примерно так же занятно, как рассказ о собаке, покусанной человеком. А главное, еще один «факт» – в кавычках: бесчеловечности советской власти. «И давай, Миша, закругляйся, надоело в этом вранье ковыряться». «Ну ладно, заканчиваем. Нужна резолюция», – сказал Романов. И, придав голосу официальный оттенок, произнес. «Прошу каждого высказать свое отношение к этой книге и ее автору, только кратко, по старшинству. Вам слово, Семен Никифорович. По-моему, за эту книгу надо было на международную прем... не международную премию давать, а принародно морду набить». Очень вразумительно оценил Романов и вопросительно посмотрел на Назарова. «Ясно, что книга пропагандистская, заказная, а премия – приманка для читателей. Премия поможет надежнее запудрить мозги читателям верхоглядом, читателям-легковерам», – сказал Назаров. Не очень коротко, зато обстоятельства заметил Романов и вопросительно посмотрел на меня. Если эта книга и не рекордная положилась, то автор уж точно чемпион – по количеству полученных серебряников, сказал я. Верно, сказал Романов, он, пожалуй, самый богатый антисоветчик. Вот теперь я знаю, что писать любимому племяннику. Всем спасибо за помощь. Теперь пошли в кино смотреть «Штирлица». На следующий день, рано утром, я поспешил на первый автобус, чтобы успеть на самолет, вылетающий рейсом «Магадан-Эвек». В дополнение к этому тексту хочется приложить... Ну как бы подтверждение того, что это нельзя сказать, что это стопроцентная выдумка или еще что-то в этом духе, потому что вначале упоминается грязи лечебный санаторий 78-79 года Талай. Он действительно такой Талай есть. Он на сегодняшний день в 2021 году существует. Даже приглашает так сказать, лечиться туда приезжать. В комментариях есть отметки о том, что да, приезжайте, цена такая-то. И отзывы тоже. Поэтому, уважаемые слушатели и зрители информагентства «Ледокол», при желании вы сможете это сами найти в интернете, проглядеть все это, и ничего тут такого не будет. Вот, Ну, непосредственно от правительства Магаданской области, пожалуйста, Каком-то году? В 2015 году. Вот статья. Курорту Талая 75 лет. И написано, что в 1940 году на горячих источниках открыли санаторий горячие ключи. Потом его э, реорганизовали в курорт Талай. И получается, так его сделали, что он до сих пор выстоял. Удержался. Несмотря на все эти реформы всяких гайдарчиков. И прочих, прочих деятелей, демократов. На этом все. До свидания.